Здорово, мужские мужчины! Даже не знаю, про что бы сегодня сделать киноленту. Знаете, бывают моменты, когда не знаешь, что делать, но что-то тобой движет и движет к действию. Знаете, такое вот наитие. Чувствую и понимаю, что пора заявить о себе и показать, кто папа в этой игре, кто гроза Пукачелов и причина девчачьих слез. Да, мужики, специально для вас я протестил все отвесы и прицелы, чтобы дать вам поистине мега-турбо-отцовскую сборку на такой хороший и миленький КН-44. Ах да, брата-братья, сразу хочу сказать, что я покажу три сборки под разный стиль игры. Расскажу плюсы и минусы каждой. То есть, после просмотра этой киноленты ты точно заберешь себе на вооружение одну или две сборочки. Итак, мужчины, перед тем как собирать КН44, я начал вспоминать, чего мне не хватало в прошлом обновлении. Эх, прошлая механика игры. Где-то теперь. Так чего же не хватало? Контроля отдачи, подвижности. Патрончиков. И еще для меня есть такой важный элемент, как Quickscope. Quickscope быстрое прицеливание. Мужчины, из-за просто колоссального разнообразия модулей и прицелов, сейчас наша главная задача не навредить нашему брату Каэну. И не сделать его деревянным. Поэтому ловите первую сборку. Давайте ее назовем. Усредненный пацан. И сейчас я расскажу, почему усредненные. Вообще, вот эти цифры не сильно показывают адекватную картину, ибо в самом бою пушка ведет себя далеко не так. В общем, для этой сборки нам потребуется ствол Ranger ударный приклад. Тактический лазер, и да, мужики, лазер, конечно, видно, но видно его только тогда, когда вы в режиме прицеливания, так что юзайте. Ударная передняя рукоятка и рельефная обмотка рукоятки. Эта сборочка больше подойдет тем тащерам, которые предпочитают размеренный геймплей с позиционным отыгрышем. Сильные стороны этой сборочки – хороший контроль ствола при зажиме. Этот этап позволит комфортно перестреливаться на дальних дистанциях, имеет неплохую подвижность. Плюс, если вы поставите перк Forest Гамп, так вообще будет все потрясающе. Поэтому, мужские мужчины, эта сборочка будет полезна тем, кто любит играть в шахматы в колде. Так что, пользуйтесь. Переходим ко второй сборке которая подойдет быстрым, резким, с мамой дерзким мужчинам, которые не хотят оставаться в стороне, а наоборот хотят быть в гуще событий. Давайте назовем данную сборочку ГРОМОБОЙ. Для нее потребуется легкий ствол, сносим приклад, тактический лазерный прицел вешаем, рельефная обмотка рукоятки здесь же стоит. И поскольку здесь очень быстрый вход в режим прицеливания, берем сверху магазин на 44 патрона. А, стоп, погодите-ка. КН-44, Магазин-44, мой ч... Так вот, берите магазин именно на 44 патрона, потому что с этой сборкой нужно максимально сближаться и отыгрывать на средних дистанциях. Сразу говорю, мужики, это отличная сборка, и она подойдет тем, кто уже умеет зажимать, и тем, кто только учится. Я, например, под этот сетап люблю брать перк Тревога, чтобы избежать чтобы избежать умных пукачелов и всегда быть в курсе движухи, ведь преимущественно играть с данной установочкой в самом эпицентре дискотеки. Как вы поняли, брата-братья, плюсы данной сборки – отличный квик подвижность, большой запас патронов. Из минусов – просадка по точности и управлению. Это уже начинает ощущаться на средних дистанциях, но тут дело привычки. Все это вы сможете победить. Просто, всего-навсего, имея прямые руки. Стоп. Или пальцы. Или руки. Мужики, руки или пальцы? Я что-то запутался. Ну-ка, черканите в комментариях. Перестреливаться на дальних дистанциях можно, но не рекомендую. Лучше сблизиться с противником и показать ему, кто здесь мужской мужчина. Так что, если ты любитель танцевать в центре зала под аплодисменты Покачелов, данная сборка для тебя, брата-брат. А еще, если ты любитель отличного контента, тогда залетай на канал мужского мужчины Ангела 88. Данный турбоклассный мега-мужик делает обзоры пушек, крутит рулетки, открывает ящики с носками. Ой, сорян, это же я открываю. Рассказывает про скины персонажей, делает комиксы, но это не главное. Брата-брат Ангел88 постоянно, постоянно мужики, устраивает розыгрыши. И поэтому прямо сейчас у данного мужчины проходит конкурс на 30к 30к, чуваки. Это же моя зарплата. Ладно, не будем о грустном. Так что, мужики, go на канал. Ссылочка в описании. Третья сборка. Назовем ее «Стабильный мужчина». Все очень просто, брата-братья. Закидываем легкий ствол, тактический лазерный прицел, ударную переднюю рукоятку, рельефную обмотку и быстрый магазин на 38 патриков. Что хочется отметить в этом сетапе, это то, что он сбалансированный, без каких-то четких выделений определенных характеристик. Если сказать проще, мы взяли тортик и положили на него вишенку, которая уж точно не ухудшит а сделает вкуснее и убийственнее для твоих противников. Подойдет данная сборка абсолютно под любой стиль игры. Ведь здесь комфортный контроль ствола, повышенный боезапас магазина, хороший quick scope. А главное, это то, что данный сетап напоминает мне старый добрый КН. Только чуть-чуть лучше. Так что пользуйтесь, мужики, на здоровье. А, и еще кое-что. Обязательно протестирую понравившуюся сборку. И напиши в комментариях, какую забрал на постоянную основу. Лады? Отлично! А сейчас рубрика Ответы для брачишек. Пикачу спрашивает: Огня, можно у тебя взять уроки по гитаре? Если ты, конечно, сам играешь? Конечно, я сам играю, братик. Вот первый урок. Аккорды на экране. Вот ты помер, дед Максим. Дай Тимур Колдузов спрашивает. Огнянский, твои видосы настолько круты, что у меня телефон нагревается. Что мне делать? Помоги, братишка. Это нормально. Не переживай. Зима близко. Мои киноленты помогут согреться тебе, твоим соседям, всему твоему дому. А также бомжарикам за два квартала от тебя. Так что почаще смотри новые блокбастеры. И не забывай пересматривать старые. А сейчас рандомные комментарии. А теперь ловите топовые комментарии. Ну что, мужчины, пришла пора, движа-движа, как только мы зашибем под этой кинолентой Тысячу кулаков с пальцем вверх, вы только вот такие ставьте Говорят, если ставить с пальцем вниз, то пипестрон внутрь начинает расти -у -у. Так вот, тысяча мужских кулаков, и я делаю конкурс на потрясающий, просто сильный мерч И боевой пропуск, ну что, нормально? Погнали! Время без забот, что за классный мерч вас сегодня всех ждет про какую пушку дальше вам рассказать Напишите в комментах, дайте мне знать Слышь, время без забот Я в колду играю Ебать! Подписку в... оформляй на мужицкий канал мне в колокольчик, будь как классный пацан И нюки по колено, нюки по колено Нюки по колено, если на канал Ты подписан, братик Наступает время нажать под кинолентой мужицкий лайк рейтинг по колено, рейтинг по колено рейтинг по колено, если на канал ты подписан братик наступает время нажать под кинолентой мужицкий лайк Эй.